Всем привет, друзья! CoinList предоставляет возможность поучаствовать в новом токен-сейле. Он называется UMI. Поэтому сейчас в этом видео кратко пробежимся, разберем, когда регистрироваться, какие условия покупки-продажи. Ну и самое главное, в конце пройдем квиз, ответы на вопросы, которые обязательно нужны, чтобы здесь поучаствовать. Кому это интересно, присажимся. Поехали! Итак, вкратце, друзья, сразу скажу, CoinList – это... Площадка, где идет первичное размещение разных проектов, токенов в них, и мы как в частном раунде э, можем покупать их не токены по хорошему цене и продавать их потом. По более выгодно. Таким образом, CoinList дает возможность и практически всегда, да, наверное, сейчас всегда, особенно на таком рынке, здесь очень хорошая доходность и получается шикарная X и. Вот даже промониторит последний проект, который там выходил, один из последних. GATS Unchain. Chain, да, там токены еще не разблокировались у людей, но уже сейчас он держится. Вот, на 15 иксах и от второй продажи на 21 иксу. А вообще доходило дело до 30 x там, по-моему, где-то 7 или 7 с чем-то долларов торговалась монета. Сейчас в районе 5. В общем, практически все проекты, которые есть на CoinLeaks, они выходят и дают хорошую прибыль. Смотрите. Здесь нужна обязательно будет вам регистрация, верификация, если вы новичок, первый раз попали на CoinList, обязательно посмотрите по ссылке в описании будет э, видео, э, как это все сделать, пройти верификацию и вообще как здесь э, работает Да, на нем, ну, в общем подробно изучите. Дашборд, э, главная страница, пожалуйста, нажимаем вот здесь вот эту кладочку, открытая регистрация и попадаем на сам токенсейл UMI. Что нам нужно знать? Самое главное, крайний срок регистрации пройти тесты да, и зарегистрироваться до 28 ноября. До 28. И потом первая продажа открывается 1 декабря в 17.00 УТС. Это добавляйте плюс 3 по Москве и сейчас плюс 2 по Киеву. То есть 20.0 20 по Москве, соответственно 19.00 по Киеву. Ну и так же самое здесь вторая опция будет... Тоже 1 декабря, но в нашем случае уже 2 декабря. Два ночи по Москве, и в час ночи по Киеву. Здесь я думаю все понятно. Вкратце, сам проект это cross chain hub в DeFi секторе, децентрализованная инфраструктура, межсетевое между сетями. То есть UMI собирается объединять пользователей для создания позиций и по кредитованию и заимственную. Перемещение капитала будет идти по циклочкам, и они будут совместимы с другими блокчейнами. То есть не нужно вам будет там через биржи это все делать. Они, где мы найдем, будут взаимодействовать смотрите, с сетями такими продвинутыми уже, да, которые стали на ноги и которые имеют миллиардные капитализации, как Космос, Эфириум, Солана, Полигон, Аваланж, Бинанс, чейн. То есть это все круто, вся эта совместимость будет позволять легко с ними взаимодействовать. Ну и, как я уже сказал, не полагаться на централизованные э, биржи. Также здесь они пишут, что капитал и ликвидность будет взаимосвязана и доступна э, без границ. Да. Платформа будет, естественно, универсальная и открыта для всех пользователей и проектов. Построено все дело это на блокчейне Космоса. Использовать будет Gravity Bridge для подключения к Ethereum. Будет взаимодействовать с несколькими мостовыми решениями для создания универсального криптохаба. Ну и планирует, естественно, они, ну как и все, стать лидером в области мещень стейкинга, делегирования, кросс-чейн майнинга, ликвидности и распределения активов. А также мульти стейк-дропов. В общем, задумка хорошая. Осталось дело за реализацией и том, как поддержит рынок этот проект. На борту хорошие у них есть фонды получение Capital, Coinbase Ventures, Alameda Resource Это топы. Я так понял, они молодые, ну только начали, я не знаю, вести твиттер. Твиттер такой себе, ну как бы пока 14 тысяч, ну не мудрено, еще практически никто их да там не знает. Потихоньку смотрю, раскачивают, ведут. В телеграм я тоже заходил, там около тысяч пользователей, пока все только на начальном этапе. Ну, задумка хорошая, при ее реализации в любом случае это нужно рынку. и... Как я уже говорил, повторюсь еще раз, в принципе, на листе все, что не выходит, уровень хайпа такой, что ну, стреляет все как бы хорошо. Естественно, настанет день, момент, когда это все закончится, но когда это будет, никто не знает. Поэтому я, в принципе, стараюсь поучаствовать везде, тем более, что не всегда получается, да и практически вообще не получается. Желающих намного больше, чем предложения на рынке. Но здесь, кстати, очень... Неплохая возможность поучаствовать, потому что много людей могут выиграть аллокации. Сейчас мы подробнее разберем. Смотрите, будет две опции. Первая будет фиксирована цена продажи по 6 центов и вторая по 7 центов. Начало продажи, я уже говорил, да, там по времени и поставка на продажу. То есть они выделяют всего для нас, для конлиста 5% от всей эмиссии токенов. Это 500 миллионов. То есть общая эмиссия, я так понимаю, у них будет 10 миллиардов. Что, в принципе, многовато. Но, в принципе, и цена токена, соответственно, не очень большая. Далее, лимиты, как всегда, 100 минимальные и 500 максимальные долларов на 1 человека. И здесь в чем разница? Практически ни в чем. Второй опции, первый раз такой вижу, даже получший вариант, но с единственным, но цена токена на 1 цент дороже. Потому что блокировка здесь будет после завершения сбора в двухмесячный ну, обрыв, это удержание, да, и потом нам линейно за 10 месяцев раскинут ровными порциями эти токены и начнется эта вся история с 15 февраля здесь то же самое только на 8 месяцев то есть токенов будет больше выдавать немножко ну соответственно цена чуть-чуть дороже поэтому в принципе опции ну равные здесь 300 миллионов здесь 200 миллионов какое количество людей сможет поучаствовать ну если мы возьмем цену 6 центов да и в принципе, абсолютно все заходят сейчас на 500 баксов. Просто все тут без вариантов. То на 500 долларов вы сможете купить в районе 8300 там где-то чем-то монет. И 300 ляма, если мы разделим на эту сумму, то мы получим где-то около 36 с э, чем-то тысяч мест. Что очень даже хорошо по сравнению с предыдущим. Там вообще тысяч мест было. 36 тысяч мест здесь. И здесь тоже будет где-то около 29-28 чем-то. Поэтому здесь есть хорошие шансы в этом целе получить аллокации. Здесь, к сожалению, нет красивого там кружочка, графика по распределению токенов, но здесь все, что я вижу, линейный выпуск, меня, конечно, очень сильно смущает. Они выделяют 46% всей эмиссии токенов, и они будут разблокированы после запуска сети. То есть я понимаю, эти токены, они выйдут в рынок, Раньше наших на 2 месяца. Представляете, это половина токенов э сообщества и плюс экосистемы. Дальше команды токены 25%. У них будет 6-месячный и потом 30-месячный линейный переход прав, начиная с 15 февраля. То есть как и у нас. Дальше советники 1%, то же самое. Ранние инвесторы, которые тоже вместе с нами, но на 18 месяцев линейно им будут раздавать. И публичная продажа. Это наша продажа 5%, мы уже с вами поговорили. И стратегический раунд, то же самое. Шестимесячный обрыв, шестимесячный линейный переход прав, начиная с 15 февраля. То есть, смотрите, в рынок сразу ну, бахнет больше 50% токенов. И потом вместе с нами начнет разблокироваться уйма токенов еще. Это говорит о том, что... В любом случае будет хороший, я бы сказал, типа слив токена, да, можно так назвать. И поэтому здесь большой вопрос насчет там сильных иксов. Но будем надеяться, что какую-то прибыль в любом случае оно должно дать. Ну и, конечно же, настораживает, что рынок, как ни крути, в то время он либо будет уже на пике, либо уже будет разворот. И то, что мы там будем получать, плюс с их разлоком, и то, что практически больше половины токенов уже будет в рынке, то меня, конечно, очень сильно смущает, что здесь будет большая доходность. Но какая-то в любом случае она, в принципе, должна быть. Так, ну, команда у них, смотрю, молодая и так немножко поверхностно я знакомился. Все они имеют какой-то опыт в криптовалюте, особенно там основатель, да, он и в космос имел отношение, к имел отношение. До этого там на Уолл-стрит облигациями торговал. Ну, в общем, довольно такие там молодые, амбициозные ребята. Проект, в принципе, неплохой, придумает. но опять же таки смущает, конечно, разблокировка вот этих кучи токенов сразу. Ну, посмотрим, чем закончится. В любом случае, я буду э, и в первом, и во втором раунде регистрироваться. Давайте посмотрим, как пройти квиз, да, и ответить на вопросы, чтобы у вас был доступ к этому токен-сайлу. Нажимаете первую опцию да, и нажимаете начать. Когда вы уже пройдете верификацию, здесь вы все нажимаете подтвердить, здесь выбираете вашу страну, ваш регион, где вы проживаете. Ну, сразу хочу сказать, что для удобства ответы на вопросы я, конечно же, скинул в Telegram чат, чтобы вы могли спокойно э, скопировать и повставлять. Ну и также больше информации. И одну из первых я, конечно же, кидаю сюда, а потом уже все транслирую на YouTube. Поэтому подписывайтесь, буду рад видеть каждого. Итак, первый вопрос и ответ у нас вот здесь все правильно стоит. 300 и 200, соответственно, миллионов распродажи. На второй вопрос мы нажимаем тоже третий вариант. На третий мы нажимаем первый мультичейн. На четвертый – CrossChain and Landing Hub. На пятый – вот последняя форма оплаты BTC, ETH, USDT, USDT. Кстати, часто задают вопрос, нужно ли вносить деньги до того, как получишь аллокацию на лист. Нет, ничего вам не нужно вносить. Деньги вносите тогда, когда вы гарантированно возьмете аллокацию. У вас будет на это два, а может даже больше, там 3-4 дня, чтобы пополнить счет на листе и потом у вас эти деньги автоматически списатся. Рекомендую, конечно, в твердой валюте заносить USDT или USDT, потому что за время там, пребывания э, на коэн листе монет BTC или эфириума цена может резко измениться, и вам будет либо не хватать для списания, и чтобы не было никаких нюансов, поэтому лучше USDT или USDC. Так, цена токена, шестой вариант. Мы выбираем вот вторую, 6 центов и 7. Седьмой вариант выбираем вот, вот здесь вот это, да, второе. Далее, восьмое, выбираем CoinListCo, естественно. И девятое, это вы соглашаете, что ваш аккаунт может быть заблокирован, если вы будете, ну, во-первых, делать мультиаккаунты и, не дай бог, вы, например, выиграете локацию, а не пополните счет, передумайте, там например, участвовать, то имейте в виду, ваш аккаунт тоже может безвозвратно быть удален. Ну и нажимаете «Continued». Все, мы это сделали. Видите, до распродажи остается 11 дней и 2 часа. И то же самое, переходите, если вы хотите во второй опции участвовать. Возвращаетесь назад, нажимаете зарегистрироваться во второй вариант. И то же самое, что мы только что с вами делали. Все, ребят, надеюсь, с этим все понятно. Будете ли вы участвовать или нет в токен сейле. Можете написать комментарии. Не забывайте подписываться на YouTube канал. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. А на этом у меня все, друзья. Всем желаю удачи, всем профита.